Приехала женщина в Америку. Зашла в магазин, ну из России. Зашла в магазин, взяла туфли, стоит, держит тухли, Подходит переводчик с полицейским, американским. Вы украли туфли. Она говорит, очень они мне нужны были. А этот переводчик говорит. Она говорит, что они ей очень нужны были. А говорит, ну тогда... Мы вас посадим в тюрьму. Женщина говорит, здравствуйте, я вас тетя. Она говорит, она говорит, что ваша тетя. Кто ее знает, может, правда какая-то. Тогда платите штраф. она говорит, а хрена с речкой не хотите? А это говорит, у нее, наверное, денег нет, хочет расплатиться овощами. Всем нравится эта память.